Я считаю самым главным вопросом то, что незаметно практически, то есть проблем с эксплуатацией не возникает. Просто производство работает в ежедневном режиме, стабильно, все в порядке.